Пятый модуль «Основ адаптации на рынке труда» – это предпринимательство и самозанятость на рынке труда, возможности для инвалидов. Рассмотрим тему 5.1 «Формы предпринимательства в России, выбор наиболее оптимальной формы, в том числе для инвалидов». Одна из возможностей для человека выйти на рынок труда – это занятие предпринимательской деятельности и становление в качестве работодателя. Также мы понимаем, что не все работодатели готовы брать на работу людей с инвалидностью. Кроме того, с некоторыми заболеваниями в принципе противопоказано заниматься той или иной трудовой деятельностью. Как выход из ситуации – это открыть свое предпринимательское дело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 Первая форма это индивидуальные предприниматели. Это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. К ним же относят глав крестьянских фермерских хозяйств. Основное преимущество предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Это более простая процедура государственной регистрации по сравнению с юридическими лицами как в начале, так и при окончании хозяйственной деятельности. Это связано с отсутствием необходимости формирования уставных документов в предприятия. Отсутствие необходимости в значительных первичных инвестициях, так как отсутствует необходимость создания уставного капитала. Простота в распоряжении прибылью. То есть весь доход, вся прибыль, остающаяся у индивидуального предпринимателя, может быть использована им на свое усмотрение. Преимущество еще. Это значительно более простая, по сравнению с юридическими лицами, система ведения бухгалтерского учета и отчетности. Отсутствие обязанности открывать расчетный счет и изготавливать печать при безусловном наличии такого права. Отсутствие необходимости в юридическом адресе. Несмотря на наличие достаточно большого количества преимуществ, предпринимательская деятельность без образования юридического лица имеет и недостатки. Наличие, несмотря на существенное ограничение, принципа полной материальной ответственности по всем долгам. То есть индивидуальный предприниматель по долгам своего предприятия отвечает всем его имуществом. Теоретическая возможность применения процедуры банкротства с последующим запретом на ведение предпринимательской деятельности в течение трех лет. Теоретическая, потому что крайне редко применяемая, однако в последние несколько лет количество обанкротившихся индивидуальных предпринимателей существенно возрастает трудности с привлечением потенциальных партнеров, кредиторов из-за определенной несолидности, обязанность выплачивать фиксированный взнос в пенсионный фонд вне зависимости от результатов деятельности, так на пенсионное страхование за год индивидуальный предприниматель должен перечислить 26 545 рублей и на медицинское 5 840 рублей. Организационные трудности при привлечении сторонних инвестиций. Если предприятие может предоставить свои акции, может предоставить долю участия в организации для того, чтобы вложить в нее средства, то у индивидуального предпринимателя такая возможность отсутствует. Вторая форма организации предпринимательской деятельности – это юридические лица.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 Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. Основные преимущества предпринимательской деятельности в форме юридического лица. Первое это ограничение ответственности учредителя, собственника, по обязательствам компании размерами его вклада в уставный капитал. Причем ограничивается не только финансовая э, ответственность, но и ответственность административная, которая накладывается на директора предприятия, который является наемным работником, отвечающим за вопросы управления. Возможность объединения капиталов значительного количества физических и юридических лиц. Есть акционерное общество, э, акционерами которого являются десятки тысяч людей. Это возможность объединения капиталов. Относительная легкость перехода права собственности на предприятие. То есть путем продажи акций или долей мы передаем право собственности на, наши, на нашу организацию. У индивидуального предпринимателя такой Такого преимущества нет, так как, чтобы передать свое дело, нужно закрыть свое индивидуальное предпринимательство, продать свое оборудование, и другой человек будет открывать индивидуальное предпринимательство. Солидный имидж в глазах партнеров, клиентов, инвесторов и кредиторов. Несмотря на ограниченность ответственности, больше доверия вызывают именно юридические лица, а не индивидуальные предприниматели. Меньше трудностей с подбором персонала с учетом большей социальной защищенности работников. Основные недостатки предпринимательской деятельности в форме юридического лица. Это более сложная процедура оформления учредительных документов, что связано с необходимостью формирования уставных документов Устава предприятия учредительного договора, значительно усложненный документооборот Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности. Возможность потери собственникам контроля над хозяйственной деятельностью. В случае, если назначается директор, у него есть возможность скрыть определенную информацию от руководителя предприятия. Достаточно часто применяемая процедура банкротства. Еще к недостаткам можно отнести необходимость получения юридического адреса, Усложненный порядок ликвидации, обязанность открыть расчетный счет и изготовить печать и необходимость в ряде случаев проведения дополнительных процедур, например, если мы хотим выпустить дополнительно акции, то нам нужно обязательно их зарегистрировать. Итак. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица и в форме юридического лица имеют и особые преимущества, и особые недостатки. Рассмотрим основные аспекты деятельности без образования юридического лица и в форме юридического лица. Первый аспект правовой. Гражданское законодательство декларирует равенство подхода к регулированию предпринимательской деятельности как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц. И практика показывает, что дискриминация в отношении предпринимателей отсутствует. Второе. Ответственность за результаты деятельности. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществам за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Юридическое лицо. При выборе оптимальной формы юридического лица ответственность за результаты деятельности общества минимальна и распространяется только на стоимость вклада в общество. Рассмотрим то имущество, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Значит, Это жилое помещение, его части, если для гражданина должника или индивидуального предпринимателя и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещения, за исключением. Имущество, если оно является предметом ипотеки, и на него в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание. Земельные участки, на которых расположены указанные выше объекты, за исключением имущества, если оно является предметом ипотеки, и на него в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание. Предметы обычной домашней обстановки. И обихода – вещи индивидуального пользования, одежда, обувь, за исключением драгоценностей и предметов роскоши. Имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. Используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот. Необходимые для их содержания строения и сооружения. Семена, необходимые для очередного посева. Это касается в основном крестьянских фермерских хозяйств. Продукты питания и Деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении. Топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона. Средств транспорта и других необходимых гражданину-должнику в связи с инвалидностью имуществом. Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник. То есть, несмотря на полную материальную ответственность индивидуального предпринимателя, мы можем отметить достаточно широкий перечень того имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Третья характеристика, третий аспект – это величина отвлеченных денежных средств. Индивидуальный предприниматель. При проведении процедуры регистрации не нужно выводить средства из оборота, так как отсутствует необходимость создания уставного капитала. Юридическое лицо. При регистрации необходимо отвлечь э, средства на формирование уставного капитала. Четвертое. Введение бухгалтерского учета. Индивидуальный предприниматель. Требования по ведению бухгалтерского учета максимально упрощены юридическое лицо, требуется определенная специальная подготовка и более систематический подход, хотя в отношении бухгалтерского учета специальных режимов налогообложения уровень сложности ведения учета практически одинаков. Налогообложение и ведение налогового учета. При налогообложении у индивидуальных предпринимателей – Часто возникают проблемы с принятием при исчислении налогооблагаемой базы целого ряда затрат. Юридическое лицо. При применении специальных режимов налогообложения разница в уровне налогообложения с индивидуальным предпринимательством отсутствует. И ведение налогового учета. Требования по ведению налогового учета формально одинаковы но на практике к предпринимателям относятся в данном вопросе менее требовательно. Отметим, что для лиц с ограниченными возможностями существует возможность получения пособия на открытие бизнеса. Пособие служит своего рода начальным капиталом для развития предпринимательства, впоследствии сумма выплаты не возвращается государству. Затем лицо должно обратиться с заявлением по месту проживания в администрацию города. За регистрацию индивидуального предпринимателя предстоит уплатить госпошлину в сумме 10% минимальной заработной платы. Инвалиды третьей группы не уплачивают налог за регистрацию. Таким образом... Анализ функционирования различных форм организации предпринимательской деятельности в России не позволяет сделать однозначного вывода о выгодности создания индивидуального предпринимателя или юридического лица. К сожалению, выводы не могут быть универсальны. Например, для кого-то создать открытое акционерное общество и отвлечь недели на 2-3-100 тысяч рублей покажутся непреодолимой преградой для создания данной организационно-правовой формы. Другой же не увидит в этом ничего проблематичного. Следовательно, только сам предприниматель, зная, чего он хочет, какой деятельностью будет заниматься, какими средствами располагает, кого хочет привлечь в качестве компаньонов или работников и тому подобное, сможет на основе представленных выше данных решить, какая форма организации предпринимательской деятельности выгоднее.